Приветствую всех любителей видеоигр. У нас уже наступила следующая глава. Нам сказали, что надо вставать. Новый день уже не за горами. Ну и, естественно, начнем с контрабандиста. Возраст водителя 54 и Уизд, да, грубо говоря. Тут у нас почта какая-то пришла. Ой, целых две даже. Газета. Ложная помощь. Гуманитарная организация из Королевства РК была уличена в поддержке врагов нашего народа. Организация «Белый голубь», проводя через нашу страну продовольствие для семей из объединенного ролей, продавала оружие бандитам кровавого кулака. Королева Кейлана отрицает связь с этой организацией. Для обеспечения безопасности граждан наше правительство ввело эмбарго на все товары, возимые из королевства. Разрушающая стихия, проливные дожди на западе страны вызвали наводнения и уничтожили многие сельскохозяйственные культуры ради блага жителей региона, Правительство решило снять ограничение на перевозку продуктов питания. Угу. Понял. Это мы запомним. Письмо. «Ах ты коммунистическая мразь! Из-за вас моя семья едва не погибла. Когда бандиты узнали, что я не верну деньги вовремя, они подошли наш дом и убили собаку. Я просил так мало!» Но, конечно, вы должны соблюдать эти безумные правила. Надеюсь, когда-нибудь вас постигнет та же участь и фото сгоревшего дома. Хорошо. А я забрать письмо не могу, как бы, как то же самое доказательство того, что... Типа, пиздец. Накопись грузов. Министерство транспорта Вел в Великостане вводит наличия водителя у писета мы помним. В связи с раскрытием связи между гражданами королевства РК и группировками на все товары из этой страны запрещен. Есть водитель, переводящий товары из багажа в королевстве РК. Да, это мы уже поняли. Ну, поехали. Что у нас, в принципе, что у нас по предметам-то? Ну, в принципе, нормально. Сейчас, на всякий случай, перезаряжать ничего не надо. Хорошо. Добрый день. Добрый. Так, что-нибудь можно тебе продать? Он продает картошку. А, 24, нифига, ты с ума сошел. Хотя нет, давайте купим, почему нет-то? Почему нет? Так, теперь наши документы. Хорошо. Так, сразу... О, бананы, цемент, соль, пиво. Ну давайте, ладно, сразу проверим. Возраст, дата рождения. 38. Номер паспорта. Хорошо. Дата рождения. Давайте срок действия еще проверим. Тут срок действия проверим. О, уже не соответствие. Уже одно не соответствие. Ну по фото вроде он. Но мы все равно проверим товары. Почему? Потому что нас заставят это сделать в любом случае. Так, ну поехали. Давай, залази. Все, отлично. Так, на всякий случай проверяю машинку. Тут вроде тихо. Тут нормально. Тут везде все хорошо, хорошо. Так, Поехали. Так, так, что еще? Что-нибудь еще есть? Все, опись груза готова. Так, бочка пива одна, мешок соли два, хорошо. Мешок цемента восемь, ага, несоответствие. Так, опись грузов несоответствие. Ящик бананов три, ну тут мы уже поняли, хорошо. верните все на место. Не, ну мы тут точно отказываем, тут уже два несоответствия как минимум. Поэтому молодой человек... На этом все. Как это? Почему? Потому что надо, блядь, как бы все правильно делать, по-человечески. Так, если он сейчас уедет, мы его сразу застрелим. Нет? Нормально. Ой, вот это похоже на 54-летнего. Отвечаем. 80. Что не так? Подожди. Что не так? Ага, имя фамилия. Ну, не проверил, ладно, ничего страшного. Документики, пожалуйста. Ага. Так, что-нибудь купить хочешь? Сигареты. Короче, он алкоголь покупает, понял. Так. Ага. Ага. 51. Ну, на фотке вроде похож. Начисто на всякий случай проверю. Так, ну и номер паспорта, естественно. Все. Там было соответствие, да? Там было точно соответствие? Да, точно соответствие. Так. Чисто вот на всякий случай сейчас проверю. Опа-на. Как-то нет необходимости это доставать. Фига, ты умный. Так. Возвращайся на место. Что у нас там по описи? 8-8, хорошо. Но из машины было не обязательно вставать, конечно. Ну да ладно. С, с ЛЗ, А там что должно быть? 54. Кьюитс. Ну, в принципе, все. Хотя, стой, подожди. Что я еще про проверить? Так, опись багажа сошлось. Фотка сошлась. Это наша. А там как у нас написано? РК, королевство, товар товары, детстрант. запрещен въезд водителем королевства товара и багажа. Ага, РК. А ты у нас откуда? Королевство, РК. А, запрещено. Не повезло тебе. Прикинь. Что я могу поделать? Ну ладно, чисто тебе капот опущу, чтобы тебе вот и дверку прикрой. Сам дальше все разберешься, да? Ой, двери не закрывает вообще. Так, хорошо, нормально, едем дальше. Не, если бы я его пропустил... О, соточка, отлично. Так, это еще стекло разбито. Добрый день, товарищ командир. Добрый. Документ забав. Окно разбито. Так. Сразу давай твой возраст. 34. Хорошо, на фотки похож. Она! На нас напали все к оружию. Понял. Понял, кто где. Сейчас, сейчас, сейчас разберемся. До конца атаки 38 секунд. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь. Вот это неожиданный поворот, если честно. Минус один. Минус второй. Минус третий. Блядь, блядь, блядь. Их бы еще потом залутать обязательно. Ай, патроны кончились. Как это, я не, как это все не очень вовремя произошло. Ай-яй-яй, ай-ай. Да ты уже, остановись, я тебе говорю. Блять, промахнул. Отлично. Ай. -яй -яй. Ай. Ай. Ай-яй-яй, патроны кончились. Куда ты? Подожди. Так, отлично. Граната, нифига себе, они еще и гранатами кидаются. Вот это было строго. Это было, блин, сильно. Так, отлично. Да, что ж так. Не, ну, пацаны, у меня пистолет и хороший глазомер. у, -у, -у эпичное убийство. И хороший, в принципе, глазомер. Так, 300... Трисоти, 13 врагов убил. Организация преступников группы, действующая в Коректане. Они занимаются контрабандой, торговлем оружием, похищением людей с целью получения выкупа. У них... Постоянный конфликт с полицией Акаристана. Кровавый кулак, антиправительственное движение, сопротивление под руководством Михаила Гарина, его цель — освободить Акористан из-под власти коммунистов. За последние несколько лет его членам удалось глубоко внедриться в органы государственной власти. Эти ублюдки из банды Аберянкова снова на нас напали. На этот раз вы справились, но будьте осторожны, нападения могут усилиться. Прочитал сейчас, чтобы потом не отвлекаться, потому что я хочу посмотреть, могу ли... Бля, их даже залутать не дают, суки! Зажали, блять Вот зажали, нахуй оружие, а да Ладно, пофиг э -э -э. Подумайте о покупке нового оружия, снаряжения, новых подчиненных и бла-бла-бла Да я и сам справлюсь походу, в принципе Давайте, следующий Взяли и напали Вот это, кстати, неплохо, у меня уже 2000 Ну я неплохо работаю Ой, тут даже описывать-то нечего Здравствуй Документы, давай Блин Ой, что я делаю? Это вот так делается. Тридцать лет. На фотки похож. Ну, получается, все по классике. Ой, уже долго. Уже долго. Давай, давай, давай, давай доезжай. Ага, соответственно, так. Что у тебя тут? А где номера машины? Ну, чисто вот так вот пробегусь, ладно? Ньюдж. Блин, ну, в принципе, придраться не к чему. Че у нас тут? Да и ты не подходишь, в принципе. Ну и все нормально, проезжай. А че, груза вроде никакого нет, ничего нет. Всегда еще какую-то, конечно, подставу, но... Что поделаешь, если ее нет? Ну, о, соточка. Вас повысили, увеличить награду за досмотр теперь вы можете позвонить Владу, чтобы он приехал С инструментами, ой, отлично Здравствуй Бля, а повышение это неплохо Так, что мы тут имеем? Сразу, да, сразу дата рождения, гуглим сразу 55 А там 54, да? О, бля Ну я так проверю, можно, опа, на 10 багажа 10, куда ты все сунул, блядь, мужик Но у тебя, не, у тебя получается так, что не получится Я тут 10 багажа Ты даже не вижу Где ты что сунул там мужик? Ну давайте даже вот так вот просто посмотрим Один Два, три, четыре, пять Где еще пять? Мужик, ай Все, теперь все сходится Теперь все сходится, мужик. Ну, даже больше не в том, чтобы оно сходилось нужно. Больше мне было непонятно, где еще пятеро. То есть, примерно там плюс-минус должно, да, как бы совпадать там на один, на два. Ну, блин, а там еще есть машина? Он последний, значит, можно прям, можно подразодориться. Давайте проверим. Было последнее, да, соответственно. Так, Тахир Салиев. Ташир Салиев, Салиев, Ташир... А, куда? Королевство РК. Не судьба тебе, Ташир. На фотке ты похож. Срок действия июнь. Первого. Угу. Май. А подходит, блядь. Подходит. Но извини, правила въезда не разрешают тебе водить сюда. Не разрешают. Да, что поделаешь. Если не хочешь. Если не хочешь словить пулю. то советую просто развернуться. Молодец. Блин, только для этого, только ради этого стоит реально купить калаш. 130. Идеальный отказ. Конец работы. Можете отдохнуть. Так, подождите. Здравствуй, здравствуй. Так, теперь вы можете заказать мобильный магазин Влада. Магазин теперь доступен до конца текущего рабочего дня. Вы найдете его в, полице... в полицейском гараже. Получать новые задания, чтобы иметь возможность закрывать перевозки заключенной контрабанды. О, так, товарищ, поставщик инструментов ждет вас около гаража. Всего 200? А где гараж? А гараж там, да? Ой, там машинка вся побитая. А как ее починить? На, надеюсь, что техообслуживание будет стоить недорого. А -а -а, то есть он сюда приехал, чтобы. Блин, 200 рублей я потратил только на то, чтобы он сюда приехал. Раз, покупаем. Два покупаем. Три покупаем. Все. У меня есть коллаж. Отлично. Так, что бы тебе продать-то? Ну давай продадим ему картошку. Не покупаешь картошку? Жаль. Так. Как быть? Блин, я потратил две сотни, чтобы он просто сюда приехал. Сразу. Ну все, на этом все. Да, все, спасибо. Чисто, чисто его позвал, чтобы мне калаш купил. Так, подож... подождите, на ну, вот так вот. О, красотулька какая. И уже заряжать не надо, да? Уже заряжено. 400 патронов. Ну, этого мне хватит. Я думаю, надолго. Тут есть кто-нибудь? Никого. А тут? А, тут у меня куча патронов. Стоп, а где еще куча патронов? А, вот так. О, отлично. Все, идем отдыхать. Трамбандисты больше не заезжали Мы повышены, у нас все хорошо Единственное, может быть, потом людей побольше нанять На тех же самых, да? Вот и седьмой день Купленные предметы, блядь Сегодня минус 1200 Ну, грубо говоря, заработал там 700 с копейкой Да, 710 Просто потратил До хрена всего так, снабжение 200, автомобиль пятнашка, все-таки, да, зарплата сотрудников, содержание собственности. Не, ну нормально, у меня 383 бача осталось. Это все благодаря тому, что я еще многих убил. Товарищи, надеюсь, что вы хорошо выспались, Готовы к очередному рабочему дню? Да, готов, готов. Писем нет, ничего нет, можно запускать. Она будет открыта, да, до тех пор, пока он не заедет? Отлично. Блин, ну прицелы здесь так себе. То есть того же самого пистолета, в принципе, удобно. Голову хорошо видно. Хотя с автомата тоже. Так, что там, 54 года... Ой, вот это сейчас было неожиданно, извиняюсь. Вот это вот прям мне не нравится такое. Вернись, пожалуйста. 54 и... Ой, вз... что-то там. Ну, давай. Да, это правда необходимо. Так, дата рождения сразу проверяем 26, по фотке похож Соответствие Соответствие, срок действия 1 июня 81 5 декабря 81 Сходится, блядь. Да в принципе все хорошо Чисто сейчас вот так вот пробегусь Чисто на всякий случай Только не запачкайте мне сиденье. Да ладно, что тут пачкать-то? Я не знаю, что мне еще у тебя проверить. У тебя больше ничего нет. Проверили, проверили, фотку проверили. Сходишься. Доезжай. Он ничего не везет. Королевство УРК, по-моему, просто так можно заезжать. Поэтому, блин. Да у него и возраст неподходящий. И в номере ничего нет похожего. И в паспорте тоже ничего не было похожего. Поэтому он может спокойно проезжать. О-о-о. Вот это ты правильно. Сразу документики. Так, сразу возраст. 45. Так, на фотке похож. Хорошо. Опа, уже не соответствие имени. Фамс, фамс. Ага, тоже не соответствие в номере паспорта. Потому что тут ФАМС А60В, а тут А67В. Королевство Иркей тоже вот так вот сразу. Ну, опись грузов. Ну, давайте проверим, что могу сказать. Да, да, только обращайтесь с этим грузом поаккуратнее. Конечно. Только осторожнее с обивкой. Куда осторожнее -то? Есть что? Вроде Вроде все достал. Так, хорошо. Блин, вот в этой игре столько всего интересного. Так, мыло 4, багаж 5. Хорошо, сходится. Блин, да куда он бежал-то опять? Ты что-то не можешь сидеть спокойно себе, блин. Блин, даже, кстати, если бы они тоже не отстреливались, то, в принципе, я бы и один справился. Но, как я понимаю, чем больше я убью, тем... тем лучше. Так. Э -э отказ. Should... О, нет. Ща-ща-ща. О, нет, котел у меня тут будет. Че попробуешь меня сбить? Ладно, смельчак, а не смельчак. Следующий. Так, что там, не, что там не так? Срок действия. Ага, а я думал, что сходится. Ну, а 30 долларов уже не так страшны. Так, уже, уже, уже, видно, что у нее есть багаж. Здоровенький да, Так. Проклятые королевства РК снова сът нас не в свое дело. Они только не публично уверяют нашу власть. Так, понятно, дата рождения. 46. Так, соответствие. Соответствие. Соответствие. Хорошо. Так. А -а -а. Выходи Так, есть что? Ага Блин, они в такие маленькие машинки столько всего запихивают Вот прям вот честно Так, надо номер машины глянуть А у него даже не видно, где номер машины А, он сзади, ВХФ Ага Так, поехали Ну, пока все простенько, да? Как бы нас тут развлекают разными мелочами, скажем так Так, 5 5,2 и сходится Блин, да все сходит с А, стоп. А ты откуда? А Кристан, А Кристан можно? Блин, въезжай, конечно. В принципе, мне больше не до чего докопаться. Т2, П9, Р0Ж. Уй. Да-да, все правильно. Возраст, все такое. А, груз машины вернуть-то забыл. Я думаю, а что не так? Да-да-давай, закидывай. А почему я сам не могу закинуть? Если я выгружаю, то почему я же не могу его закинуть обратно? Немножко, ну, как-то неправильно. И сейчас хоп и штраф. Я сваливаю. Давай-давай. Так, ЮЦИ 54. 130, идеальный досмотр. О, вот это точно какой-то интересный. Здравствуй. Я слышал, что королева лично заказала эту партию оружия, она больше всех ненавидит Акара. Так, я понял Олег Бойко, Олег Бойко Дата рождения 54 года Ой, здравствуйте Здравствуйте Да-да-да, да-да-да 54 года, дядя 54 года Естественно, мы что-нибудь у тебя найдем не переживай, мы все будем искать Мы все хорошенечко обыщем Все, все, все Так, вот Здравствуйте Так, ага. так возьмите деньги а, Деньги, конечно Я прям так похож на того, кто берет деньги Блин, а как под сиденьем искать? Я что-то так и не понял. Я же не могу туда никак залезть. О, я не хочу прям. Я же... Я, ну, я же как... А, его, кстати, арестовать же надо. А, стоп, я еще не всю контрабанду подыскал. Так, ну здесь вроде никаких знаков нет Я не понимаю, он светит? Светит Так, тут вроде ничего нет Опа-на Так, а здесь что? Здесь ничего, ладно И тут ничего нет Так, а мы все равно А, ну мы даже если его посадим Ну мы его все равно сажать-то будем? Пофиг а, или надо, я что-то забыл, надо ли эту всю опись и так далее делать, чтобы в любом случае его посадить. Я на всякий случай сделал, если будут какие-то несоответствия, укажу их сразу, пожалуй. Так, все отлично, что у нас там? А что ж ты как-то криво? Так, 3 яблока, 10 удобрения, унитаз 1, ага, уже несоответствие. Несоответствие в описи грузов, угу. Да, придется тебя арестовать, друг мой Меня вроде так осмотрел более-менее Что нашел, что не нашел Так, преступник арестован угу. А, то есть это прежде чем убрать машину Я могу еще ее досмотреть Хорошо Просто спустило колесо, хорошо Ага Ну тут вроде ничего больше нет Ломиком, по-моему, да, надо? Куда бить-то? Ну и ладно, пофиг. А -да. Все. Сотка. Место, где, печка называется. передний бампер. Не нашел все-таки в переднем бампере. Ну ладно, одна ошибка. Уже, уже на самом деле, одна ошибка не так страшно. Так, ну мы поймали еще одного. Остался только у которого будет либо О1ЗТ, либо ОЗТ. Добрый день. Так, ну поехали. Королевство РК. Так, у нас тут хватит на все. Мы все проверим. Да, ладно, у тебя будет полное соответствие. Да, ладно. Чисто на всякий случай уже, знаете, посмотрю так просто буквально. И вдруг что везет? Да и вроде ничего нет у него. Да, вроде ничего нет. Все, проезжайте. На фотках тоже он. Так что не страшно. Что есть еще кто? Что-то мало людей как сегодня. Так, ладно, давайте помогу подзакрыть все немножко. А то тебе будет неудобно ехать. Ты тут понараскрывал всего. Блин, ну 200 бачей за доставку. 130, отлично. Лучше идите отдыхать. Завтра у вас много дел. Блин, ну а я надеюсь, что на меня нападут. Ну чуть-чуть хотя бы, знаете, такая легкая капля надежды. Не, можно лечь спать, а можно его это самое отправить. Так, ну это все спирт. Это все мое, это все спирт. Ой. Так, патрон для пистолета, патрон для автомата. Все, отлично. Че, как у тебя тут дела? Я могу его отпустить. Могу его в тачку посадить. Так, ну, как я понимаю, могу позвонить только туда. Так, управление постом. Допустим, сколько стоит улучшить дом? 600. Ага. Тихо, тихо. Что это, получается, только на следующий день я смогу улучшить? Блин, у меня, получается, серия 2 дня. Надо еще один день пережить. Тогда будет вообще красиво. И как раз улучшимся. Ну, еще после следующего дня. Восьмой день. Всего содержание построек 150. Что там? что там, блядь, не увидел нихуя? Ну ладно. Содержание собственности 160, зарплата сотрудников, содержание автомобилей. Сегодняшний баланс, накопление. Но я в плюсе все равно. Вернитесь в офис на поступ, получите новые приказы. Посреди ночи, блядь. Беру автомат в руки, естественно. Так, что там? Командир, нам удалось выйти на след этого предателя Гаврилова. Сейчас он находится в магазине у Влада. Немедленно поезжайте туда и следите за ним. Он может вывести нас на укрытие повстанцев. Ух ты, блядь. Идите в магазин Влада. Пять минут. Ой, что это за машинка такая меня тут ждет? Оу, ля-ля. А, мне нравится. Добрый день. Да, день-то добрый, блядь. Так, ладно, поехали так. Без света. Ну. Чисто фактически мне нравится, что задание отмечено на этом самом. Какого? На карте. Ой, помимо карты еще это. Оскательный знак торчит. Фига она гонит нормально. Ее прям, знаете, как секретный агент какой-то. Едьте туда, сделайте то, сделайте это, то, си-боси, трасси-васи. Так, а как нам лучше поехать? Мы поехали здесь. Ой. Тут ее заносит конечно, вообще конкретно. Мусарской мне больше понравилось ездить. Там еще мигалочки. Так, а что, мне надо будет где-то припарковаться, интересно, аккуратно, или как? Блин, ни одной машины. Следите за Гавриловым. Гаврилов становится подозрительным. Отлично. Так, что он, что, в машину сядет или что? Да, он сел в машину. Блин, я должен был с другой стороны явно приехать. Ага. Теперь его нельзя терять из виду. Да, тихо ты тихо ты подозрительный, блядь. Как ты меня вообще с горы увидел-то? За горой. Чё такая музыка заиграла? Ой, как хорошо, что я купил автомат. Ой, как хорошо, что я купил автомат. Главное держать дистанцию. Блин, я 60 километров в час еду. Даже нет этих ощущений 60. Ну, по крайней мере, в игре. Такое ощущение, вот я пешеход еду. Вот это вот, блин, пункт. Как это назвать-то? Подозрительности? Лучше бы писали, что, типа, вы слишком подозрительно себя ведете. Или, там, слишком близко. Гаврилов становится подозрительным. Или Гаврилову становится подозрительным. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я не понимаю, он вышел из машины или что? Нет, он не вышел из машины. Цель слишком далеко. Как, блядь? Да я же ее вижу, блядь. Как это далеко, ёб твою мать. Я в шоке. Чуть, блядь, было бы не потерялись. А если бы мы зафейлили сейчас без этого задания? А я кустик, блядь, А меня не видно. почему может, сразу всех и перестреляю? Было бы неплохо. Так, мужик, я бочки. Я бочки, меня не видно. Забудь. Не переживай. О, они неплохо продумали. со всех сторон там посмотреть. Вправо, влево, назад. ой ой Ой-ой-ой. То, что у меня калашников в руках, ты не переживай. Ой, калашников автомат. Я вообще куст, я, блядь, дерево. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Блядь. Да я куст. Блин, он тут какими-то кругами ходит, я еще не понимаю, как мне за ним выйти. Даже еще бы еще бы чуть-чуть, если бы не кусты, он бы меня реально бы спалил. Блин, блядь, что мне сейчас надо за деревом будет спрятаться? Он сейчас начнет поворачиваться, да? Ой, меня не видно. Ой, ой, ой, ой, ой меня не видно. Ой, да, да, да, да, да. Блин, прям, прям вообще прям конспирация уровень бог. Все, идем. Где он там? Идиот, идиот. А я дерево, я кусты. Может, тут-ка прикинуться? Покрякать ему там? Ну, лучше идти среди деревьев. За ними хотя бы, якобы, могу спрятаться. Ага. Он в домик идет. У избушки на курьих ножках. Так, ага, что-то там взял. А, фонарь поставил. И зашел. Да как, блядь, что мне... Ну, туда входить надо, что ли? Окажется сопротивление Гаврилова? Что, мне заходить стрелять, типа? Товарищ, смелее входить, я не вооружен. А, я-то вооружен. Давай поговорим. Я знаю, что вы здесь недолго и не знаете всей правды. Этот тиран Акаров избавляется от всех, кто стремится к свободе и демократии. Лидер оппозиции Михаил Гарин едва выжил после того, как его пытались отравить. Становить эту преступную систему. Вы можете продолжать выполнять приказы коммунистов или присоединиться к нам и спасти эту несчастную страну. Честно, блять, я откажусь. Ну, потому что как бы, ну... Наша игра... Как бы заставляет нас быть за Акаристан всеми там силами. Я знаю, что здесь Но у нас, в принципе, можно его отпустить или можно арестовать. Но. Но. Мы вроде законопослушные люди. Может быть, нас повысит если мы его арестуем. Но шанс того, что мы его именно арестуем, мало. Скорее всего, он окажется сопротивление и убьет нас. Ну, попытается. И у нас есть автомат. И пистолет, и топор, и нож, и все на свете. Но мы его арестуем. Извини, дружище, ты совершаешь большую ошибку. Да даже если это ведет к плохой концовке, там, если она вообще будет. Горилла знает, что его ждет, но не сопротивляется аресту. Всю дорогу до отдела полиции выходите молчание. Вы постоянно повторяете про себя его слова. Когда предатель прибыл на место, бывшие друзья уступили ему теплый прием. А, устроили ему теплый прием. Понятно, его избили. Миссия выполнена, 400 бачи, Устали на сторону правительства. Ну, я считаю, что логично, как бы, блядь, на посту, где, блядь, не, не на стороне ли правительство, блядь, я на посту, вот извините. Но день мы еще не закончили, то, что у нас это вот, как бы, вот эта вот интересная ситуация произошла, это как бы мелочь. Точнее, мы не начали даже новый день, и не закончили его. Хотя была бы неплохой концовка, честно. А тут сейчас еще накосячу, еще что-нибудь. Пойдем, товарищ, вас ждет очередной замечательный день в Акаристане. Так. Да, конечно. Давай сразу поехали. Так. Ну, если будут какие нападения, у нас есть теперь калашников. По крайней мере, патрон я точно жалеть не буду. Блин, точно я же еще хотел домик улучшить. Как раз в этой серии как раз и улучшимся. Хотя посмотрим, как это. Надо нож уже новый покупать, ехать. Топор, вилы. Наверное, в конце следующего, в конце этого дня-то я это и сделаю. Так, а там едут вообще? Кто еще будет ехать сегодня, не? Так, а что там по, по, по знакам? Да, да да сейчас. О, один, ЗТ. Так, это, наверное, в паспорте должно быть. Так, спасибо. Лью, Л4, Ю, Н. Ага, хорошо, это, в принципе, правильно. Королевство РК. Но нам же запрещено с Королевство РК вообще что-либо возить. Борода, чем-то есть какие-нибудь несоответствия? Да вроде нет, вроде все правильно. Дата рождения... А я не вижу смысла дата рождения проверить. Срок действия 7 декабря 81. А вот это мы проверим. Соответственно, хорошо. Транзит. Но РК. РК нам запрещено. Как бы как ни крути. Блядь, только песок реально везет. Блин, ну нам запрещено до сих пор. Извини, мужик. Но запрещено. Въезд запрещен. Да, что поделаешь. Да-да. Такие требования. Чем могу с них взять? Требования есть, требования. Так, здравствуй. Да. О, 130. Конечно, уже даю. Так, Эрлан... Эрлан Салиев. Эрлан Салиев. 80 СТНТ f 6 di королевство РК Так, только срок действия, значит, проверяем Ну ладно, так уж на всякий случай Блядь, я мог ошибиться У меня есть пара вещей на продажу, интересует? Давай посмотрим, что продаем Блядь, туалетка Мне не интересует Вот будь бы нож Так Багажа нет Тут чисто, тут чисто Тут чисто Чисто, чисто Чисто на фотке. сусиками, Ну да, все подходит. Ну давайте еще, ладными ими сравним уже так. Уже я уже засомневался в себе. Проезжай, конечно. Все, не за что, езжай. Следующий. И сейчас бац. Нарушитель. Не, идеальный досмотр, отлично. Так. Давай присяду, хоть. Добрый добрый день. Так сразу. А, раз, не соответствие. Два не соответствия. Три не соответствия, блядь. И одно соответствие. Но на всякий случай, чисто буквально. Прошу вас выйти из машины. Чисто на всякий случай. Делать свою работу У меня нет ничего нелегального Хорошо, конечно Я как бы не говорю, что у тебя что-то легальное Но ты не прав... А. а! Да на фото вроде он Хм Фото а Описи грузов у него нет Ну да, все Счастливого пути Да, в следующий раз, пожалуйста, документ нормально сделай И все будет хорошо Так Не знаю, мне просто так что-то его документы не понравились Что мне кажется, что сейчас придется стрелять Не, нормально Я теперь каждого второго могу просто заранее начать стрелять и все Здоровенький да, Так, ну-ну, определенный идеальный досмотр Работа в том же духе, получится повышение Ой, отлично Это чушь какая-то Так Отлично Отлично Отлично Отлично А на фотке? И на фотке он Ой, молодец, какой А номер машины? Сзади, наверное, да? АР, ГКЦ, Но ну, это ладно Это все нормально Ну то есть, в принципе, какого-то груза нет Каких-то вроде дополнительных знаков Чего-то я не вижу А значит, в принципе Тебя можно смело что? Пускать Пока все быстро, все просто что-то можно, конечно, своими глазами смотреть, но надо еще также не забывать, еще сколько машин просто осталось, чтобы доехало. Ой, и тем самым будет понятно. О, еще 130. Уф. О, вот этот вот человек у меня уже под подозрением. Такая машина хорошая, просто так не зарабатывается. Конечно, необходимо, друг мой. Очень необходимо. мх 1 zt Опа. Ой. О, 1ЗТ. Так, из машины выходи. О, -о, -о, -о. О да, да, да, да, да, да. Все, сейчас все будем проверять. Да, сканально. У тебя точно где-то есть контрабанда, друг мой. Точно где-то должна быть. Контрабанда. Опа, сигареты. Да, я понимаю, что я уже делаю это лучше. Я понимаю. Так, а теперь давай-ка твой, твой этот сам опись груза посмотрим. Ой. Так, ща-ща-ща. Так. Не помню, играет ли это роль, но ты уже сядешь. Но я знаю точно, контрабанда играет роль. Опись груза чисто сейчас для галочки по большей степени нужна. Так. Поехали. О! О-хо-хо-хо-хо. Че, чем, чем тебя вскрывать-то? Ломиком, наверное. Ну вот, и сигареточки. Отлично. Ой, сколько сигарет. Ну ладно, я уже тебя доскрою. Так, здесь что скажете? Ага, топор нужен. А здесь ничего нет. Хорошо. О! Нож сломался, тварь. Еще есть где? Ну ладно, пойду за ножом сгоню. У меня денег много, в принципе, можно купить, будет не проблема. Это сейчас хорошо. Так, нужен нож. Здравствуй, здравствуй. Так, нам нужен нож. Есть нож, отлично. Нож есть. Так, ну пока вот это я выложу уже. Блин, уже можно будет увозить даже и человека И все на свете Ой, еще и постреляйся, и патроны на пистолет заработаю Ой, блядь, хорош Хорош, сегодня денек будет, вообще отличный Так, на бочке есть что-нибудь? По-моему, вот так Ничего нет на бочке Так, здесь что-нибудь везем Я вроде каких-то Предоедительных знаков не вижу Ага Ага, ага ну, в принципе. Опа. Так, не то. Ага, все-таки топор. Выпадут, нет? Топор уже сломался, блядь. А, вилы, кстати. А вилами можно ли? Не, он себе на топор просит. Блин, а что-то как-то прям все поломалось. Прям быстро так. Хорошо, что у меня еще в закупке, да, как бы все это дело было на разок. Блин, ну уже можно сразу же и трубу брать, и вилы брать. Ну и лопату фиксим. Блин, а только не говоришь, что лопаты можно в принципе разгружать груз. Так, топор, да, там, по-моему, Ага. Ага, Хорош. Что-то прям столько ударов нанес Так, где я еще что-то могу упустить Так, колесо вроде нормально Здесь вроде нигде не вижу Здесь тоже колесо нормально Опа, шкафчик еще увидел Вот что значит хороший досмотр, блять Качественный так, берем нож. Я уже сейчас тебе все, по-моему, попор. Так, здесь где-то между сидушками. Опа, опа, опа, опа. Вот о чем говорили насчет подсидения. Вот они что имели в виду. А потолок можно вскрыть? Нет? А теперь в тюрьму. <смех> Ребят. О, отлично. Не могу дождаться встречи с парнями в комментариях. <смех> <Мы им смех> так, товарищ, мы только что получили вызов настройное вмешательство. Возьмете ли за это? F2. Так, наш родитель сообщает о готовимся нападения банды Аберкану на отдел полиции. Поможете защитить отдел? Вознаграждение 800. Доберитесь на место, прежде чем истечет время. Помогите своему отделу устранить угрозу. Да погнали, блядь. Блин, ребята, но ну это прям, но ну эта серия обещает быть реально долгой походу. А может быть ее на две порежу? Да, короче, видно будет. Да, да, да, да, да, поехали, бля. Все, все, все, погнали, у меня есть всего 5 минут. У меня зато есть автомат его пробовать, отлично. Так, ой, -ой, ой, где я? А, просто по прямой едем. Все хорошо, отлично, Нам просто прямо, тупо прямо. Все-все-все, разъезжаемся, блядь разъезжа... Бля, надо было, знаете, что еще сделать? Сразу пацанов посадить в тачку Переместить в тачку Доехать, блядь А, коммуналомь-то, трудовой лагерь-то внизу Фу, блядь. А, у меня с собой это самое Контрабанда есть Можно ее сразу продать, хотя бы ее Да я делаю реальные прям жу жу Жутко сильные успехи По-моему, это по -моему, моя работа, мои мечты, блядь, походу Блин, да без шуток, вы посмотрите, я уже, я уже одно повышение получил, и это только минимум. Так, помогите своему отделу и устраните угрозу. Так, все все все все все Поехали. Я иду, пацаны, с автоматом. 20 противников? Да вообще не проблема. Так, где бы мне занять позицию? Дайте мне позицию занять. О -о -о. Минус один. Минус второй. Минус третий. Минус четвертый. Блин, не нравится. И кшончика нам добавили. Что-то за фризы начались, я не понял. Отлично, еще 12 противников осталось. Где еще, пацаны? Вижу. О, блядь, граната. Вот это вот тут вот, вот я отойду, пацаны. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ну, с автомата хотя бы на, упро... на, это, на упразднение можно стрелять. Потому что он очередью стреляет. Если ты разочек промахнешься, то у тебя хотя бы упразднительный есть. Еще 6 пацанов. Так, где где где где вижу да какая блять граната ⁇ баный рот тебе да попали по мне еще где еще один все отлично убил его жалко что их зашманать не дают так на конечном посте ждут приезд же вернитесь на пост да их реально шмануть не дадут жаль жаль но это было неплохо. Я протестил автомат, заработал восемь сотен. Единственное, только как тачку починить. Вот это я не очень понимаю. У меня тачка все полная. Ну, поехали. Радио-то можно включить? По-моему, я... Нет, я просто назад не смогу, я понял. Блин, ну серия, конечно, получилась прям отличнейшая. И пацанов победили, и денег заработали, и нам направо, по-моему. Да? Да, все, на погранпост. Блять, по-моему, это было слишком... Блять, по-моему, автомат реально решала. То есть, будь... блин, получается, что чисто фактически, что, ну, как бы умереть, я должен был по сюжету прямо вот умереть должен был. Прям обидно даже как-то. Видите, я тут вот как бы в игре очень хорошо справляюсь с своими обязанностями. У меня все хорошо, сука! Еще и стекло меня разбил, блядь. А как починить транспорт? Не, ну тут, наверное, есть какая-нибудь это, авторемонтная это... Фиг знает, ладно. Да мне, в принципе, не жалко, товарищ. главное, чтобы она не взорвалась, пока я еду. Остальное это, в принципе, не важно. Ух ты, как неплохо припарковался Ну, дымится чуть-чуть Иду я, иду Товарищ, надеюсь, все удалось решить Да, да, да Ну ладно, все, давай, короче, увози эту тачку Заканчиваем с ней Я думаю, что я все сделал хорошо Вот, пожалуй, и все на сегодня Блин, что то не сделал, 100 долларов Спинка пассажирского кресла Блять, надо запомнить Одно место из девяти не нашел. Ну, с... блядь, я все равно не в минусе. Нифига себе, не в минусе. Блин, да мне пора все увозить. С места у меня прямо вообще беда. Блин, ну Калаш патроны жрет, блядь, дай боже. Так, ну давайте хоть прокачаем дом хотя бы. Что нам сделают? Можно пацанов, но у них зарплата вырастет. Можно машину прокачать, да? 1200. Выносливость маленькая. Вот это, на самом деле, пусть будет. Вместительность 16, заключенные 5. Обслуживание 15. 15, 15. Вот это вот надо. Вот это вот. Че может ее купить? 16, 5, 8 заключенных, блядь. 1700. А, это надо прям, это прям человека нанимать? Вон зарплата растет. Пистолет, пистолет. У них у всех, по пистолеты, да? Да и здоровье у всех одинаковое. Да, в принципе, пофиг. Мне никто не нужен. Вот домик мы обновим. О! Наконец-то. Эх, 1300. А, это если я куплю. Так, склад. Тюрьма, 900. 900. Обслуживание 40, обслуживание 20, обслуживание 25. Ну давайте, ладно, сколько человек сюда будет вмещаться? Пятеро? У ну, Меня, в принципе, устраивает. Нет, сначала мы склад, а потом тебя еще заодно. Ой, вообще красота. Обслуживание, конечно, выросло всего в целом, но но ну, я буду доволен. Ну-ка, ну-ка. Ой, красота, какая их тут всего двое. Чего, фа, полиция? Энимос. Блин, прикольно выглядит. Ну, зато смотрите, как хорошо. Ну-ка, ну-ка. Четыре чаечки добавилось всего лишь. Ну, это более чем достаточно. Блин, а у меня... А! Тут есть второй склад. Все, забыли. Все, вообще отлично. В лучшем виде. Так, у нас это есть замена, это есть замена. Это я не знаю для чего лопата. Ну, потом проверять будем. В принципе, все. Ну, тогда, блин, на этом серию заканчиваем. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо за просмотр, ребятушки. Моя новая хибарочка. Ой, сигареточки как раз-таки спижены с машинки. Спасибо. Всего доброго. Всего минус 640, блядь, за день. Чтобы вы понимали. Пока-пока.